Здравствуйте, с вами Сергеич, вы на канале Арисазия. Сегодня мы закончили проверку и тестирование аккумуляторов и подготовили груз к отправке. Вот аккумуляторы обыкновенные для телефонов, для брендов Samsung, Huawei, iPhone, Xiaomi и других самых популярных смартфонов. Вот смотрите, как должно выглядеть. Как должна выглядеть деть отправка? Во-первых, каждый аккумулятор, его легко было искать, мы упаковываем вот в такую вот пленочку. На ней пишем номер, который будет совпадать со списком. А сами аккумуляторы уже идут десятками. Каждый опять же в отдельной упаковке, которая имеет вот такое металлизированное покрытие. В крайнем случае, если это возгорится, то шанс повреждения всех аккумуляторов будет чуть меньше. Транспортировка аккумуляторов Это очень опасное дело И все аккумуляторы они транспортируются Естественно у нас в разряженном состоянии Чтобы не было никаких проблем И возгораний В данном случае Тут аккумуляторы для айфонов С модель 5S И 5C Представляете, все еще кто-то пользуется Самыми лучшими айфонами модели 5 И до 10 -го. Плюс Samsung, начиная от 6, от 6S и серии А заканчивая последними моделями Ну и Xiaomi Начиная от Redmi 3 И Note третьих серий, То есть самое популярное, актуальное И то что уже нужно техническое обслуживание делать То есть смартфоны последних нескольких поколений Ну вот такая вот коробочка Сколько тут? 30 с лишним килограмм Сейчас мы это все Вот эти дырки допакуем Правильно И будем отправлять от BUS в Россию Спасибо за просмотр, с вами был Сергеевич, вы были на канале Альстазия, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч.